получилось, что я с 2000 года, вот с первого момента своей работы, сразу меня жизнь закинула в строительную тематику, и всю свою жизнь я работаю в строительной сфере. Это были разные вообще абсолютно сферы. И в Кнауфе я успела поработать 5 лет и пройти по карьерной лестнице от обычного кассира до директора магазина. Из 2008 года я являюсь собственником своего личного бизнеса, предприниматель, и открыла, когда я бизнес, это было а, начало самого мощного, на мой взгляд, кризиса в России, это 8-9 год. Когда я открыла а, бизнес, я понимала, что у меня есть на полгода сбережения, что платить аренду, зарплату сотрудникам, я взяла в кредит очень большой складской запас, около 2 миллионов, тогда это были очень большие деньги, и встали продажи, грянул кризис. Для того, чтобы, скажем так, мне было 24, по-моему, года, если я, не, не, не, если я правильно считаю. Вы представляете, 24 года, у тебя куча долгов, у тебя сбережения на 6 месяцев, у тебя а, и вот кризис, и ты сидишь, и ты не понимаешь, что делать. И я поняла, что а, мне надо работать, работать очень много, работать круглосуточно, а, что, в принципе, я и делала. Через примерно 3 месяца... Немножечко ситуация стала легче, а я занималась только оптовой продажей, у меня все клиенты были, это все магазины отделочных материалов по ЮФО. Я делала по 100 звонков в день, я обзванила все магазины, я предлагала свою продукцию, потому что у меня куча товара была на складе, но все в один голос мне говорили о том, что клиентов нет, никто по магазинам не ходит. То есть в кризис 8-9 года это был не тот кризис, который сейчас, когда доллар растет, а тогда доллар 6 рублей подорожал до 30 и все бегут срочно что-то покупать, тогда нет, тогда люди то ли не имели денег, то ли это был шок, и они боялись эти деньги тратить, но тогда никто ничего не покупал. Но благодаря вот этим моим большим звонкам, вот этой работе безостановочно, я работала одна, у меня был один менеджер и кладовщик, вот, и в итоге через три месяца худо-бедно начались продажи, и по окончании шести месяцев, когда мои накопления, подходили к концу, я уже начала а, оборот вот этих вот складских остатков, и в итоге по окончании 9 -го года я вышла с хорошим плюсом. Я смогла отдать а, все деньги, которые я товар взяла в кредит, я еще провернула этот товар, и я поняла для себя одно. На тот момент я этого не поняла, я это поняла в четырнадцатом году, когда начался второй кризис, о том, что когда в стране кризис, ты забивай склад товаром. И когда начался кризис в 2014 году, я поступила ровно так же. Я не знала, что этот кризис наступит. Нет, просто у нас так в истории, в России складывается, что каждый кризис приходит на зиму. Вот ровно от смены одного года на другой. А так получается, что большинство поставщиков, они а, не выполняют план, и под конец года они предлагают тебе какие-то очень хорошие условия. Возьми у меня фуру товара это, фуру товара этого, дополнительную скидку дадим, отсрочку или еще что-нибудь. Так получается, что я каждый год к зиме забиваю склад. Так получилось в 2014 году. Я забила склад, завезла очень много товара разного ассортимента, который был моей ассортиментной матрицей. Грянул кризис, и опять мы в плюсе. У нас продажи прут, у нас все дела хорошо. Почему? Потому что в этот кризис уже люди осознанно идут, избавляются от денег и покупают, покупают, покупают. Когда выступил кризис 2019 -го года, когда случилась пандемия, один в один ситуация, и когда вот сейчас случилась война, я уже думаю, так, сколько там денег на счету есть? Все в товар. И на самом деле это очень правильная позиция. И те компании, которые занимаются торговлей, вот, допустим, вы, Андрей, да, на 8 месяцев скотской запас имеете фрезелина Это, на самом деле, очень правильно, когда поставщик забивает склад товаром, у него есть возможность, во-первых, купить по более низкой цене, у него есть возможность дать на рынке большое количество предложения, И у нас сейчас тот ассортимент, который вы видите, он, в принципе, присутствует. И он присутствует в большом количестве. Единственное, есть перебой небольшие с краской, потому что вся краска, которая у нас сейчас представлена, это все европейские бренды. Есть риск, что некоторые бренды могут уйти. Пока никто не заявлял официально, но мы мониторим иностранные сайты, то есть не российские сайты, а их европейские сайты. И там уже есть некие такие сообщения о том, что Возможно, Россия для нас не самый хороший рынок, и мы думаем о том, что мы можем уйти. А Орак ОРОК говорит о том, что все шикарно. Они поделили свой бизнес на две части. Орок Бельгии осталась ОРОК Россия. ОРОК Россия наращивает обороты. Они сейчас строят второй завод, делают апгрейд бельгийского завода. Оттуда оборудование все в Россию. И в России очень большие сейчас будут, был какой-то вот такой стоп небольшой с поставками, потому что сама э, администрация Орока, она не знала, как поступить, потому что они боялись санкций со стороны э, Европы, если не будут работать с Россией. Но они решили этот вопрос тем, что поделили бизнес, потом ушло, ушел с рынка э, оператор логистический транспортная компания, которая оказывала перевозки большому количеству европейских брендов в Россию. И нужно было найти замену. Плюс подорожал бензин, плюс очень многие водители э, по своим личным политическим причинам не хотят тоже ездить в Россию, работать с Россией. Ну, то есть было вот такой вот неделя-две, непонятно чего всех колыхало, всех, у всех была истерика, но сейчас все стабилизировалось. Вот буквально. В пятницу мы встречались с директором ОРОКа, филиалом в Краснодаре, и конференция была у всех дилеров ОРОКа, на которой нам сказали, что все хорошо, все, товар есть. Более того, вы все знаете, что Европласт российский производитель, Родекор российский производитель. У нас 15 брендов липного декора которые мы уже даже с Южной Кореи, с Китая начали возить лепнину. <laughs> на тот случай, что если вдруг что-то будет перебои с отечественными поставками. Но на самом деле по лепнине цены выросли примерно на 15-18%. То есть это небольшое подорожание, если сравнивать с краской. Краска, допустим, Benjamin, ой, Foreign Ball, Sherwin Williams с рынка ушли. Сейчас стоит под вопросом, что будет с красками Мандерса. Это Little Green, Designers Guild. Вот мы являемся тоже дилерами Designers Guild. Пока они подорожали на 17 примерно процентов. Но может быть еще будет подорожание. Каменный шпон – это тот товар, который мы возим с Германии сами. У нас большой складской запас в Краснодаре. Поэтому с ним перебоев поставок не будет. К тому же сейчас беспошлиный ввоз, э, если новость читала, нет, это с азиатским говорю, этим союзом, не с европейским. То есть с каменным шпоном у нас проблем нет. Фасадный декор мы сами производители, э, у нас забиты склады, причем очень много товара. Мы каждую зиму производим фасадный декор специально на сезон вперед. 3D-панели барельеф и балки реки это все отечественное производство. Тоже никаких проблем нет. Причем, что самое приятное, самое классное, гипсовые панели барельефы не подорожали. ни на рубль. Вот это прям молодцы. Вот, Поэтому э, не надо паниковать, если стоит вопрос, покупать сейчас или ждать. Конечно, лучше покупать. Потому что э, лихорадка закончилась. Вот эта вот э, нестабильность с ценами, когда, я честно скажу, мне пришлось на какой-то момент... Где-то на неделю мы даже остановили предоставление скидок, потому что мы не понимали, у нас сейчас все разбирают, и мы не понимаем, по каким ценам мы привезем новый товар. И поэтому мы приостановили скидки, это буквально было неделю, когда нам поставщики все выровняли ситуацию, потому что многие поставщики -то по краскам, допустим, Майлонс, ой, не Майлонс, а Lanners завод, краски Монс интерьерные, они вообще остановили отгрузки. Все, мы не отгружаем. Краска на складах есть, но мы не отгружаем. А у нас кучу заказов оплаченных, и мы не понимаем, что делать. И в общем, в итоге нас тоже так немножко полихорадило. Потом через неделю, когда эта вся ситуация прояснилась, все скидки вернулись обратно, все условия партнерские вернулись обратно. В итоге цены подорожали где-то ну в среднем 15-18%. Все, можно работать, не надо паниковать, гнать заказчиков метлой в магазин можно, чтобы самим заработать. Но специально, искусственно, как бы это делать не надо. Товар есть, поставки есть, все отлично. Из-за курсовой разницы, из-за логистики. А, что может быть? Может быть немножечко, чуть дольше срок поставки сейчас, потому что вот эта паника, ажиотаж, она опустошила склады не только наши краснодарские, но и московские склады. Да. да да да да ну, потому что вот за короткий промежуток времени купили сразу как покупают за полгода понимаете но ну, это просто нереально поэтому нужно это все вернуть поэтому будет немножечко задержка но я думаю что к маю месяца мы все выровняемся и вытянем и дальше пойдет все нормально что будет с поставками ну я уже сказала что все будет отлично у нас новый бренд по краскам отечественный, цены будут намного ниже чем у европейских брендов намного Спад рынка, в принципе, я предвижу только лишь технически за счет того, что очень много людей купило вот сейчас. И потом может быть спад ну, до июня примерно месяца. Затем начнется курортный сезон, люди поедут в отпуска, привезут деньги в наш регион. Я очень надеюсь, что не только Краснодарский край заработает на этом курортном сезоне, что может быть у нас... Разовьется и Сибирь, Барнаул, и Дальний Восток, может, как-то Камчатки достанется. Вот. Но а, спада я не предвижу, потому что рынок труда сейчас не пополняется, то есть нет большого количества вакансий, которые, не вакансий, а резюме, которые бы появилось. Следовательно, люди получают зарплату. Тот, кто планировал закончить ремонт и делать ремонт, он его сделает. Тот, у кого на это денег не было, не было в планах, он и не будет начинать. Вот. То, что я сейчас вижу по собственным объектам, где мы работаем, многоэтажная застройка, мы работаем с Догмой, с Ромакс Кубанью, у них все шикарно с финансированием, они все свои обязательства выполняют, нам все платят, а, у них наперед уже идет у Ромакса 6 литеров, у Догмы еще 4 литера, то есть все идут наперед, заключают контракты на поставку материалов, на подрядные работы, то есть Сектор многоэтажного жилого строительства, он растет. И вы видите, что ипотечная ставка не повысилась, она осталась такая же. 6% сейчас ипотека. Ну, а есть, даже, 0, по... Это если вторичка. А первичное жилье, то идет компенсация полностью. 6% ипотека. А в Аяксе сейчас предлагают какие-то предложения у них есть? Со ставкой 0,4-3%. Есть, да, есть. Если материнский капитал да. да. есть, если есть, есть, есть. то от 3 до 6%. Я боялась, что отразится на нас, на всех, вот именно, что центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Я первое, что подумала, что сразу, сразу ипотека будет недоступна, что спрос на покупку жилья резко упадет. Но опять же, я общаюсь с генеральными директорами строительных компаний, которые говорят, что у нас все нормально. Банки финансируют, продажи идут. И причем вы же, наверное, сами видите, какое количество людей переехало с центральной части России, там Сибири, Урала, к нам в Краснодарский край. И сейчас с началом курортного сезона еще больше денег к нам в край придет. И, возможно, не везде в России будет оптимистичная такая картина, но наш Краснодарский край, я вижу, достаточно... Прогрессивный будет рост, потому что, ну, э, а где еще отдыхать, куда еще везти деньги, правильно? Или куда еще переезжать? Конечно, очень многие побоятся, допустим, кто покупал жилье э, там, в Тамане, в Анапе, в Геленджике или в Крыму. Многие побоятся, потому что это очень близко к украинской границе. Вдруг какие-то военные действия, и ты вложил деньги в недвижимость, ее потом не стало. Это тоже есть такой риск. Но отдыхать люди поедут, деньги привезут. А значит, у нас будут зарабатывать кафе, рестораны всевозможные торговые центры, вы посмотрите, открылись фудкорты. Если мы выдержали кризис, если мы выдержали изоляцию, и за эту изоляцию все дизайнеры сказали, что количество заказчиков стало больше, потому что люди пожили в своих квартирках неблагоустроенных, все захотели немножечко облагородить свое жилье, и предприниматели, которые имели... Тот вид бизнеса, который не работал во время пандемии, это все фудкорты, да, вот кинотеатры, тоже были ограничения у них, а, то сейчас это все открылось. То есть нам сейчас точно хуже, чем было во время изоляции, не будет. Я пока, по крайней мере, предвижу такой прогноз и общаясь с друзьями, которые тоже занимаются бизнесом, причем у меня друзья в разной тематике и не только строительная сфера, у меня есть... Куму которого заводы по производству комбикормов по всей России. Вот, и даже он, несмотря на то, что он покупает ингредиенты с Италии, даже он говорит о том, что нет, мы не будем кормить коров более плохими комбикормами, потому что ну, это будет сразу выработка падок. А сейчас правительство ставит задачу сельхозпроизводителям, наоборот, повысить выработку. Вот, поэтому все будет нормально. И самое главное, можно следующий слайд, это для вас прекрасное время сейчас заниматься саморазвитием, самообразованием, потому что мы жили во время, последнее время мы с вами жили в тот период, когда очень много было блогеров, очень много было доступной информации по технологиям производства работ, всевозможные форумы, школы маляров и так далее, и тому подобное. И наши заказчики стали очень грамотны. И порой ты нашим заказчикам начинаешь, чтобы, не, чтобы отвечать на их вопросы, профессионально поставленные, ты должен повышать свой уровень, тоже должен быть компетентным, профессионалом. Поэтому сейчас самое главное – это взять и вложить в себя, и развиваться самому, учиться. И я вас приглашаю, если вы еще не были на наших обучающих мастер-классах, у нас есть по вечерам, мы собираем группы, это могут быть дизайнеры, это могут постирать, это могут быть люди, которые просто себе там делают ремонт. И мы проводим именно, у нас есть клуб профи, по каждой теме мы каждую тему из нашего ассортимента разбираем, как применять, как монтировать, как использовать. Вот можете сфотографировать этот слайд, позвонить по телефону, узнать, когда ближайшая запись и приходить к нам. Смотрите, у меня три вида деятельности. Первая – это оптовая розничная продажа материалов для дизайна интерьера, лепнина, гипсовые панели, краски, шпон, балки и так далее, камень декоративный. Вторая – вид деятельности – это производство фасадного декора, мы с 2010 года сами производим. И третий вид деятельности – это вообще подрядные, выполнение подрядных работ. Мы работаем как с частным сектором, отделкой фасадов занимаемся, Именно только фасады. У нас есть свой проектный отдел, где 4 архитектора, проектируют фасады, затем мы выполняем все работы по фасадам. Это утепление, декоративка, монтаж декора, вплоть до того, что сейчас прошли обучение по плоским кровлям, гидроизоляции, то есть мы можем брать весь фасад в комплексе. Вы посмотрите, что вас больше интересует, какая тематика. Так как у нас все-таки больше дизайнеров, ну по крайней мере, в Краснодаре, то мы проводим обучение больше по дизайнерам, именно по интерьерным материалам. Когда речь идет о фасадах и в фасадных материалах, то группы мы собираем реже, потому что, как правило, туда приходят мастера, мастера всегда заняты, они всегда на работе, на объектах. Вот. Поэтому по необходимости, если вас это интересует тема, мы можем даже не собирать группу, если вы хотите, мы можем конкретно для вас, для ваших мастеров провести обучение. Вот, поэтому звоните и будем договариваться.